алямин. Продолжаем наши хадисы для детей. И сегодня у нас удивительный хадис от известного сахабы. Его зовут. Абу -гурейра. Абу Гурейра как в переводе, отец кошечки, отец кошечки, потому что Абу Гурейра, у него была кошечка, маленькая кошечка его из-за этого и назвали. Абу Гурейра, потому что по-арабски гир, это кот, но Гурейра, это уменьшительно ласкательное слово. Гурейра, маленькая кошечка означает, и поэтому его назвали Абу Гурейра. На самом деле его зовут Абдур -Рахман. На самом деле его зовут Абдур а Абу Гурейра это его кунья. Абу Гурейра, или, например, Абу Абдулла, или Абу Абдур или Абу Мухаммад. Это все кунья. Или Умму Мухаммад это называется кунья. Это называется кунья. Умму Мухаммад, Уму Абдулла, Уму Абдур Рахман. Это кунья. Понятно, да? а само имя этого великого сахабы абдурахман сын сахра сын сахра абдурахман ибну сахрин ибну сахрин понятно да абу-гурайра он был из йемена то есть он еминец из племени даус Даусий, аль-азди поэтому часто можно будет услышать что абу-гурайра аль-азди и он принял ислам за три года до смерти пророка мухаммада саллиллаху алейхи но зато за эти несколько лет он взял большое количество хадисов и он сам про это говорил что когда мухаджиры занимались торговлей а когда ансары занимались земледелием я же выбрал для себя то что я буду как тень следовать везде за посланником Аллаха Аллаху, алейхи и брать от него знания. И вот за несколько лет он взял большое количество знаний и стал одним из главных передатчиков хадисов. Поэтому нужно запомнить этого великого сподвижника Абу Гурайра Абдурахман Ибн Сахар. Но давайте же перейдем к новым словам. На этом уроке мы с вами узнаем несколько новых слов. Например, глагол «надара». Надара – яндуру. Надара – яндуру. Смотрел – смотрит. Надара – это смотрел в прошедшем времени. Яндуру – смотрит или «см будет смотреть. В настоящее и будущее время. Надара – яндуру. Надара – яндуру. Смотрел или смотрит. Понятно, да? Дальше. Джисмун. Джисмун аджисамун. Джисмун это тело. Тело. Джисмун он это тела. Тело тела. Вот посмотришь, спортсмены. У них какие накачанные тела. накачанный джисум. Jism. Вот джисум или адсам. Множественное число аджисамун. Джисмун адссамун. Дальше. Суратун, Суварун. Суратун, Суварун. Сура это. Облик, понятно, да? Сура, суратун суварун, множественное число сувар, сувар, суварун. И отсюда произошло слово тасвир, тасвир, тасвир, создание изображений, да? Создание изображений, тасвир, создание изображений. Дальше кальбун, кулюбун, кальбун, кулюбун, сердце и сердца. Кальбун это сердце. Кулюбун. Сердца. Это множественное число. Кулюбун. Кулюбун. И последнее слово. Амалюн. Амалюн. Амалюн. Дело. Дела. Амалюн. Амалюн. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. Амалю. А Амалун дело, дело. Но давайте же теперь перейдем к самому Хадису. Как мы сказали, Абдурахман Ибн Сахр передает Хадис этот. Его куня Абу гурайра Рады Аллаху ангу Ан Аби Ан от Абу Гурейры. Ан Аби Абдир-Рахмани бни Сахрин. Коля. Он сказал. Коля, это значит, он сказал. Смотрите, Ан-Аби. Когда Ан приходит, после него приходит Исм, имя, и она будет на Кясру заканчиваться. Понятно, да? Ан-Аби. До этого мы говорили Абу Гурейра. Абу было. А теперь Ан-Аби стал уже заканчиваться на Кясру. Понятно, да? Ан-Аби. Джарма называется. Джармаджур. Это мы уже проходили по грамматике. Такую тему. Джар-Маджрур. А наби Абдиррахмани бни Сахарин. Каля. От Абу Хурайра Абдиррахмана бни Сахара, который сказал. Каля Расулю Аллах. Саля Аллаху алейхи вассалям. Сказал посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и да приветствует. Сказал رسولу Аллаха, салляллаhu алейхи ва саллама. Инна Аллаha, лаа яндуру илля ажасамикум. Инна Аллаha, лаа яндуру Смотрите, инна Имя Аллаха заканчивается на фатху, потому что впереди пришла частица инна. Поэтому будет большой грубейшей ошибкой, когда человек будет говорить Инналлаху, Инналлахи. Здесь только будет фатха в конце. Инналлаха. Ха будет заканчиваться на фатху, потому что инна пришла, понятно, да? Инналлаха, ля Яндуру. поистине! Аллах субханаху ата'аля, яндуру. Мы сказали, надо раяндуру это смотреть, да? А когда мы говорим, ла не смотрит, не будет смотреть. Ла не будет смотреть. Ля это частица отрицания. И ля аджесамикум на ваши тела. Аллах субханаху не смотрит на ваши тела. Какого бы, какие бы у вас тела не были, спортсмены, какой бы ты ни был, герой там или еще что-то, качок какой-то там. Аллах на это не смотрит. Ля яндуру иля аджисамикум. Кто бы ты ни был. Ля яндуру иля аджисамикум. На ваши тела Аллах Субхану не смотрит. Аджисам – это тела. Акум – ваши. На ваши тела Он не смотрит. Будь это женщины, будь это мужчины. и Аллаха ля яндуру иля аджисамикум. Далее. Валя или суварикум. Валя или суварикум. Сура мы сказали, это облик. Облик. Так ведь? Значит, валя или суварикум. Значит, и не смотрит он на ваши облики. Какого бы ты там цвета не был, или еще что-то там, э, высокий ты, короткий ты, маленький. Какой бы облик у тебя не был, так ведь даже цвет волос какой у тебя? Или цвет глаз? Или форма носа? Или форма головы? Или форма конечностей? Аллах на это не смотрит. Аллах Субана Ваталя на это не обращает внимания, на это не смотрит. Ему не это самое главное. Для него не, не это самое главное. Иналла алля яндуру илля аджзамикум, валя валякин. А однако, однако, яндуру, однако он смотрит, куда он смотрит, валякин яндуру, иля кулюбикум на ваши сердца, кольбун кулюб это сердца ваши, кум, ваши, вамаликум, и на ваши дела. Амалюн амалюн. «Амалюн амалун, «Ва амаликум». Смотрите, какой хороший хадис. На ваши сердца и на ваши дела, и на ваши поступки. Потому что сердца, они связаны с поступками. Как в одном хадисе пришло, что если сердце будет чистым, то и все ваши дела будут чистыми. Поэтому этот хадис, этот хадис, Приводится в главе о намерениях, про нияд. Когда изучаем мы главу про нияд, про намерения, вот этот хадис вставляют туда ученые. Что Аллах смотрит на ваши сердца, на ваши намерения. Если намерения будут ради Аллаха, мы все получим награду. Но если будут намерения плохими, после этого, значит и дела будут плохими. Потому что если сердце чистое, то и дела будут, и слова будут, и мысли будут чистыми. А если будет сердце грязным, плохим, вот это вот проблема. Это уже проблема. Тогда значит и слова плохие вылезают, тогда значит человек на плохие вещи смотрит, слушает плохие вещи, дела делает плохие. Вот это вот очень важный хадис. Очень важный хадис, его надо выучить. От Абу Гурейры, Абдурахман Абду Сахар, Аллаху Ангу, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, инналлаха яндуру илля адсамикум, валя илля асуварикум, валя кин яндуру илля кулю бикум, В некоторых хадисах приходится даже Ля яндуру илля айссамикум, валя илля амваликум, даже на ваше имущество не смотрит Аллах, Сухану мал какое бы ни было у вас имущество на это аллах фантали не смотрит кто бы ты ни был вспомните фараон был который обладатель зуль аутат обладатель огромных войск был аллах фантали не смотрит на его имущество не смотрит самое главное аллах фантала смотрит на наши сердца и он не смотрит какой ты национальности татарин ты русский ты Чеченец ты, дагестанец ты, таджик -ты, ты, американец, саудиец. На это Аллах Субханава Тааля не смотрит, он смотрит на наши сердца. Запомните. Валякин яндуру иля кулюбикум ва амаликум. Вот это вот запомните. Если весь хадис даже не, не выучите, просто выучите вот это. Валякин яндуру иля кулюбикум ва амаликум. Аллах субханаталя Яндуру или Акулюбиком, ва Амаликум. Вот это выучить нужно. Выучить. Вообще весь хадис нужно выучить. Кто не может, просто выучите. Инналлахаля Яндуру или Ачамикум, валя Аля Суварикум, ваа Акин Яндуру или Акулюбикум, ваа Амаликум. Итак, Анабигурайрата. Абдиррахмани бни Сахрин, рады Аллаху анху, Каля, Аллаха Валя илля суварикум, Сообщается. Абу анху, Да будет доволен Аллах им, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаллям ада благословит его Аллах, и да приветствует, сказал, поистине, Аллах, субханаху ата'аля, не смотрит ни на ваши тела, ни на ваши облики, но смотрит он на сердца ваши и дела ваши. Ла илляха илляллах, ла илляха илляллах. Ана биху рейрата, абдиррахмани бни сахрин, рады Аллаху ангу, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صبركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك